Что касается неведомой истоки», так это новая идея в нашей киностудии Playtape Film Company». И называется оно «Неведомые истоки». Повторюсь, «Неведомые истоки». Да, это новая идея, создана еще давно, и моей мечтой. Как и мечтой любого другого, например, подростка или какого-то школьника. Снять любой фильм или написать какой-то рассказ о языческой Руси и о каком-то богатыре, которая спасает Русь. Вот. Фильм сам себе повествует об молодом богатыре, который еще во младенчестве теряет своих родителей, богатырей, отца и мать, которые были богатырями, которых убил главный злодей фильма, Скелли Жутки. Тот самый славянский Волф, перешедший на темную сторону под именем Всемир, которому темный учитель дал имя... Скележутки, который убил родителей Игоря Кузьмича, когда Игорь Кузьмич был еще ребенком, младенцем. Вот. И Игорь Кузьмича забирает славянская волхвица, дабы научить потом 7 лет Игоря всему, что знает богатыри и волхвы, чтобы потом он в будущем стал богатырем. И, конечно же, он через 12 лет, 19 лет становится или 18 богатырем, и, конечно же, исполняется долг, дабы потом отомстить за своего отца и мать, и вернуть по -по спокойствие и покой Руси и свободу. И все же неведомая история. истории. Идея снимать и создавать фильм про Русь у меня, как и у всех создателей, возникла еще аж в 2019 году, чтобы снять фильм про юзидическую Русь. И это не только. Ведь считается, что сценарий был написан аж в 2022 году, а к съемкам мы поступили только осенью 2021 года. Вот. Изначально съемки этой части должны были начаться еще аж летом 2021 года. Однако считается, что из-за этого того, что мы почему же мы не начали съемки еще раньше, чем осень, дело в том, что мы как бы боялись творческих разногласий, критики со стороны других, там, а еще и моей семьи, а еще и плюс ко всему еще и получается не, была нехватка времени, там нехватка бюджета, еще не подготовленные реквизиты, там лежи, там всякие костюмы там, и многое прочее чего. Поэтому к съемкам мы приступили только где-то.. Осенью 2021 года, да, мы поступили где-то, где можно сказать, как в октябре месяце. В сентябре месяце мы только начали как бы, как -бы готовиться к этому всему. Съемки продолжались всего два месяца, и, делали, и, конечно же, все было так, что сначала мы каждый день отснимали каждую сцену по сюжету, как надо, одну а сцену отсняли, там, потом смонтировали, там, а потом двигается дальше по правильному сюжету, по сценарию дальше, и потом с каждым днем снимаем, снимаем, там каждую сцену по сценарий сюжет вот и в итоге мы каждый раз монтировали э, там каждую сцену там начинали сразу монтаж они действовали так как будто сняли полностью целиком фи фильм а потом сразу же начинаем там потом год монтировать фильм вот это конечно так голливудцы делают а самое главное то что э, то что делается это так день отнял сцену Потом смонтировали. Потом двигается дальше по сюжету, потом дальше так постепенно там снимаешь, монтируешь, снимаешь, монтируешь, и все. То есть сразу начинается монтаж. И все. В итоге там уже официальная копия фильма, полная версия фильма у нас. Вот, и поэтому она будет показана. Вот, и поэтому я надеюсь, вам она понравится. Вот. Но это еще не все факты, которые я вам рассказал. Я Игорь Кузьмич, я пришел служить вам. А что будет касается технологии и компьютерной графики хромакея, так это то, что фильм был снят полностью на хромакее. Но ну, не только. И только были даже некоторые цены, были оценки даже на натуральной природе. Там в лесу, в парке, там, это нашим. И в итоге там ноги становились хомаки, некоторые сняты были натурально. Вот, полностью там с корицей цвета и много чем, много чем другим. Вот. И что-то еще раз сообщить, то, что это еще не все факты, которые я вам рассказал. задаетесь вопросом, какие же были наши роли. Во-первых, все роли играл только я, да. Но это еще не все. Ведь самое главное, что также были кинопробы в наших фильмах. Точнее, в нашем фильме и на были кинопробы. Вот ранние кинопробы и всякие там первые, так сказать, концепции там, для разных героев и их ролей, то есть для актеров и для их ролей. Вот, например, князя Владимира должен был сыграть Влад Михалюк, мой сосед. Вот. Ну, естественно, конечно, Игорь Кузьмича был, он бы тоже сыграл. Но Игорь Кузьмича впоследствии сыграл я, главного героя. вот. Или же князь Владимировна должен был сыграть Бинина Тульчинский. Но так же, как он претендовал на роль э, соратника Игоря Кузьмича в, в путешествии там этого свято. Даже вот. как и Эдгара мог бы сыграть так же, как и я Рясный там. Ну и как остальные там из моих соседей, там, моих моих, моих, моих подписчиков фанатов, моих самых там этих соседей. Могли бы сыграть некоторые персонажи и в моем фильме Неведомыстоки по разным поводам. А так как тем не менее, что славян, славянскую Волхвицу и Фросью, которая обучала Игоря Кузбича 7 лет, должна была сыграть Александра Конорева, которая никнейм Инстаграма Клюк 96, которая выпускает там всякие фитнес-тренировки, там тренировки, там всякие фотографии с селфи, там, короче, сама по себе у нее там муж, там дети там, вот, и получается, что она сама по себе уроженнится из Саратова она с севера. Так вот, еще что и заметить, то что когда ты ей предлагал такую тролль, славянской волхвицей, однако, что ж почему же она не пошла на тролль? Дело в том, что сама по себе она боялась, что на ней, на ней будут насмехаться там в, в, в соцсетях, ее могут опозорить. Она боится позора и много чего. И даже, как тем не менее, то, что, то, что даже, даже, даже Александр Конов, ее муж тоже был против этого. Даже, я даже ему объяснял, что деньги все равно будут платиться, а, она, а он все равно как бы не пошел на это все. И в итоге пошло вот так вот. Поэтому такое, такое то же самое было даже с возвращением в прошлое 5. короче в апреля». С пятым сиквелом «Возвращение в прошлое», когда я также при приглашал Сашу на роль этой волшебницы Крыды. Однако тоже не вышло. Поэтому эту нишу заняла подруга моей мамы Оксана Маслова, вот, которая работает в парикмахерской э, в Феодосии. Вот. И поэтому, что еще стоит запомнить, то, что действительно роль не удалась там и все, и поэтому вместо живой роли была компьютерная графика, не очень профессиональная, зато немножко, как бы, кое-что значило, вот. и поэтому уже как бы вышло, эффекты, конечно, были не очень, зато, как бы, немножко, как бы, что-то было, и это еще не все. О главных героях, о синопсисе, о том, как снимался фильм, как технологии хромакея, Сиджай, там пробы роли, там это все рассказано хорошо. Еще самое, самое главное, что еще стоит сказать и рассказать о том, что что из себя представляют главные злодеи фильма, такие как скелей жуткий, скоманд Смога «Смогосвят» и сам учитель скелея жуткого, то есть всемира, темного всемира, черепей. Во-первых, там злодеев было всего всего как бы три. Вот. Самое, самый первый злодей, который появился там в начале фильма «О невидом истоки», как, который нарек на своего ученика Всемира, который предал светлого учителя и привыкнул к темному учителю, который долгождал его. Вот. И он дал ему имя а -а -а скилли жутки, этот Черепей. Его звали так и звали. Черепей. Он был виден в черном плаще, но он был только без лица. То Лицо было только только конечно, половину. А еще стоит запомнить то, что вторый Владимир является именно что скелей жуткий. То есть это вообще-то считается, что скелей жуткий это был раньше, как он его звали раньше в семье. Да, это был светлый славянский волх светлый, который был раньше на святой стороне добрым, однако потом же замышлившие темные дела. Ведь это же с, точно сходится с князем Владимиром, когда в начале фильма, точнее мультфильма Князь Владимир рассказывалось, что.. Братья Святославичи жили в мире и согласии, до той поры, пока ученик одного из волхов темные дела не замыслил. А было это так. И то же самое, что объясняется в неведомой истоке. То же самое. И рассказывается, что, чтобы все было в мире и что у богатыря Кузьмы Белославовича, воеводы и дружинника, князя Святослава, точнее Владимира, вот, родился сын. То есть у Кузьмы Белославовича, в себе этого великого богатыря, родился сын. Пока Всемир темные дела не допустят, когда его мучила зависть, когда ему его умучила все, ведь это было заметно видно даже еще это все, так как еще я обещаю выпустить еще не только «Неведомые стоки», а если «Неведомые стоки» первым первый фильм удастся, так я возможно выпущу не сразу продолжение сикла, вторую до да, третью часть, больше всего будет, как бы сказать, будет намеки на приквел, то есть там есть намеки на приквел. То есть приквел приквела. То есть считается, что приквел э, самого первого фильма. Вот сам есть первый фильм в этом истоке, который выйдет вот, 23 мая, который вот, состоит из премьера. Вот. А будет еще как бы сам по себе приквел его, предшественник сюжета. Который скажет об Кузьме Белославовича, о, ц... о отце э, Игоря Курмича. Вот. И о том, как Семир э, жуткий, точнее, Скеле жуткий. То, -то, то есть Семир был его другом. Уже Сеновс ведь уже известен, там все приквел, там этого первой части, все... И получается, что Всемир э, темный, там, пришел на темную сторону и стал скелем Жутким. И мгновенно постарел, как это опять же было князем Владимира, когда Кривжа убил своего святого учителя и, и взял его посох. И в итоге, конечно, он мгновенно постарел, получив имя Кривжа. Так, то, то же самое, что и, с, и Всемир, когда получил имя Скеллий Жуткий, то, то, то же самое, почти говорится, что там, типа, там даже есть такая заметная пасхалка, когда ведь два, это говорится, э, что, типа, типа скеле Жуткий отныне а имя твое. Вот, а в итоге, конечно же, Всемир убивает своего светлого учителя, а затем уже убивает и, и уже и темного, и в итоге мгновенно стареет, превращаясь в страшного старика. В итоге он собирает армию тьмы, нападает на Новгород и убивает там потом там, несколько русичей и убивает родителей Игоря Кузьмича, там Кузьма Белославович, там, Белогорович, сама по себе фамилия Белогорович это фамилия, а Белославович это отчество. То есть что Кузьма Белославович Белогорович, вот, из рода Белогоровича, богатырей. В итоге Кузьма Белогорович погибает со своей женой и в итоге штатская алхийца забирает маленького Игра к себе слизютки немножко по, это, по это слегка проиграл вот и в итоге некоторые русские прогнали скилицев и слизютки стал главным врагом Руси и самым страшным людоедом вот. и в принципе вот можно сказать даже вот так А еще есть еще один злодей, который является учеником Скелер Жуткого. Это, так сказать, Смогосвят. Сам по себе Смогосвят. То есть молодой ученик, который является почти таким же по их характерам аналогом Эноки Скайуокера, Кира Кайла Рена, там Бена Соло и какого-то другого. Вот и считается, что сам по себе Смогосвят. Само имя Смогосвят созвучно с таким вот как как как просвещающий огонь то есть получается, что в Идар, Ведь и Витгенштейн и Владимир как раз говорилось там огонь Перуна, огонь Перуна, и получается, что там вот имя этого ученика Смагосвят, потому что Смага в переводе со славянского означает пламя, огонь, а Свят просвещающий, это вот, то есть давший свет огню, просвещающий огонь, вот, и получается, что смогосвят, просвещающий огонь, вообще-то как бы были как огни Свят или пламя Свят, однако как смогосвят. Вот, сам по себе ученик Скелея Жуткого. И то самое главное то, что он в конце фильма как бы проигрывает Игорь Кузьмичу пытается сбежать. Вот, однако потом Игорь Кузьмич сбрасывает его вниз с обрыва, типа да здравствуй Скеле Жуткий и все, и Смагосвят падает в бездну. Однако потом выясняется, что мне потом что он умер, однако выясняется, что в конце, в сцене после говорится, что, что оказывается, что в Смагосвят, ученик Скеллея Жуткого выжил и планирует как бы отомстить за своего учителя и за себя самого. В итоге Перед ним, там, на снегу, на земле появляется новый посох, и в итоге он угрожает и строит новый план, и потом отомстить за своего учителя и убить Игоря Кузьмича. Что дает намек на вторую часть. вот Но так как считается, что вторая и третья часть пока еще не запланированы съемки производства, так как еще «Неведомый сток» еще как бы не до конца оценен, и поэтому еще как бы стоит понять, что действительно, что еще будет намек на приквел «Неведомый сток», который расскажет еще до «Смогосвят», там, это все и прочее. Наследника. Я до сих пор вспоминаю все эти детские времена Когда я... Я вспоминаю все эти школьные и детские времена Когда я был еще ребенком Я очень любил смотреть советские сказки там, где Александр Тушко, Александр Роу, там, постановки, там всякие, там, там где главные герои, там всякие, там, и все, что везде сделано из декораций, там, и там, где все снималось в Крыму, там, всякие, там, сцены, там, сказочные, там, декорации, там, Александр Роу, там, чудо Юда Варвара Длинная Коса. Там, как огонь, вода, медные трубы, и не, по неведомых дорожках. Ведь вот. считается, что «Неведомые стоки а, — это одно из впечатлений по этим сказкам, только немножко переработанное с некоторыми, с некоторыми историческими наклонностями. Хотя еще считается, что даже таким прототипом э, фильма э, «Неведомые истоки» иногда, иногда является как рост изначальная, почти. Вот. Но это еще не совсем, ведь так как считается, что действительно, что неведомые стоки» снят почти по тем же, как по стилю, как по стилю тех самых советских сказок Александра Роу, который снимал так, как «Морозка», там, огонь бодай медные трубы, там. но неведомые стоки» стоит, с ними как в одном ряду. Только не совсем как детская сказка, а немножко такая, как для, там, как для юношеской аудитории, там, почти там, чем-то под взрослую, почти под юношескую аудиторию. Там ведь все равно там упоминаются такие некоторые серьезные сцены. Там. Неведомые стоки» действительно это мой замысел который был задуман еще в 2018-2019 годах, чтобы снимать какую-то качественную или грандиозную сказку там, на фоне природы, там красоты, там многих там, красивых фонов на там, хомаке, такие натуральные съемки и кадры, чтобы воплотить это все в жизнь и сделать такую вот хорошую сказку.